Я пойду, пойду, не будешь меня отбивать. Ой. Ну, дай, но я не пойду пушать. Ну, пуй долго, пуй. Ну, я что? не, я не иду пушать. Я не я не я не, я не пойду кушать, Так, все, брызг. Пой, пой, Зай. Но, е, и Дима. Но, Дима, кто? Кто? Дима. Дима? Это кто? Что это такое? Альки. Лизунь, похлопай, алька Алька, красиво тело Похлопай. <s youtuber> <sus> <shus> Хорошо.